Сегодня 14 июня 2014 года. Решила я рассказать их одну историю. Как, как надо защитить свои трудовые права. Однажды я работала в одном прекрасном месте. Устроилась официально по трудовой книжке. И очень этому обрадовалась. Думаю, о, сейчас я буду получать. И работать все согласно Трудового законодательства Российской Федерации. Вот я работаю, работаю. Смотрю, что-то я слишком больше работаю, чем на одну ставку положено. Говорю начальству. Давайте посмотрим техническую документацию. Что-то мне кажется, я перерабатываю. Они посмотрели и правда ведь. Я оказывается работаю на 25% больше чем мне платят деньги. Пришлось в бухгалтерии все сделать перерасчет и выплатить мне деньги. Дальше. Оказывается, это я сама уже потом случайно нашла, что у меня есть налоговая льгота. То есть необлагаемая налогом сумма должна быть Гораздо больше, чем получается. Прихожу в бухгалтерию, пишу заявление. Уважаемая бухгалтерия, прошу меня сделать перерасчет, поскольку у меня есть налоговая льгота. Вот вам статья, вот вам фили... э... к... налоговый кодекс. На меня сделали такие квадратные глаза. Уже второй раз, блин. Она тут нарисовалась. И начали. Я говорю, ребята, у нас есть налоговая служба, у нас есть телефон, пожалуйста, позвоните, все узнаете. Они так и сделали. Они позвонили, они все узнали, и пришлось им снова сделать перерасчет. Там было еще пару раз таких, когда я, согласно Трудового кодекса, вот, свои права отстояла. И, наконец-то, это начальству надоело. Решили они меня уволить, поскольку ошибка грамотная я. А как уволить, они не знают. И вот, значит, вызывает... Ну, там было несколько таких небольших ситуаций, о которых я сейчас говорить не буду. И вот они меня вызывают в бухгалтерию. Ну, я же думаю, сейчас они начнут это, меня увольнять и прочее, прочее. Такая... Пришла домой, взяла камеру, телефон, вырезала дырочку в этом... в Это наш хребозавод в Кунгуре. Вырезала дырочку такую для видеокамеры. И прихожу к мастеру. Прихожу и, включив эту камеру, начинаю с ней беседовать. Вернее, она со мной беседует. Вот, либо она то то сюда, то вот то, -то, то Я говорю, ну какие проблемы? Ты что, я плохо работаю, хорошо работаю, а что? Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Ну, короче, минут 15 она меня мурожила. Потом в конце я говорю, а вы вообще трудовой кодекс читали? Хотя бы раз в жизни, для интереса, для расширения кругозора. Она сделала на меня опять квадратные глаза. Я говорю, ну, почитайте увлекательную вообще литературу. Что вы мне тут голову-то морочите? Я вообще вас вот сейчас записала, всех на камеру. Надо было тоже видеть это лицо прекрасное нашей начальнице. Вот. но там, конечно, она так перепугалась. Зачем вы это сделали? Вы должны были предупредить. Вы нарушаете мои права. Я говорю, а вы мои не нарушаете, ничего. Вот так вот со мной поступая. Вот. Ну, короче... Короче, я все это удалила, не стала женщину доводить до инфаркта. Прихожу в бухгалтерию после этого, какие-то там заявления они с меня просили, что-то там объяснительные какие-то. Прихожу и говорю, вот это, вот это, вот это. Они так молча переглядываются друг с другом. Что, говорю, девчонки, Это вот это вот. Да ну его нафиг, говорю, сейчас ей дашь, она все на камеру заснимет. И вообще с ней опасно связываться. Вот таким образом я защищала свои трудовые права. Ничего, ребята, не защитила на самом деле. Работодатель хочет иметь своих работников и имеет по полной программе. Даже пришлось судиться. Правда, они через суд они мне все выплатили, все восстановили, но работать больше я у них не стала. А нашла другое место, где без трудовой, без налогов, без выплат, без отпусков, без отпускных и без больничных. И себе работаю. И так, к сожалению, работает у нас пол в России, большому нашему сожалению. И что с этим делать, никто не знает.